И всем привет, это канал VODDEVSTREAM, и сегодня я хотел бы рассказать, как не испортить карму, играя в игру Калибр. Советы может быть кому-то покажутся простыми, знакомыми, банальными, но все же, если вы будете соблюдать эти вещи, на вас никогда не будут ругаться в чате. Ну а если вы расскажете это друзьям и поделитесь данным видео, думаю играть станет гораздо комфортнее. Поехали. Запомните, это командная игра, старайтесь играть командой, в соло игре тут почти нету места. Только если в конце игры, когда может один человек там по концу таймера что-то затащить. В остальном, только командная игра. Поехали. Совет первый. Если вы играете за медика, то никогда не бегайте без необходимости. Только ходите пешком, потому что если у вас нет выносливости, соответственно вы не можете лечить. А если вы не можете лечить, то у вас не будет победы. Но ну, а если все-таки любишь побегать и хочется сделать побольше, носи с собой шприц с адреналином, чтобы восстанавливать себе выносливость. Но запомни, если ты все-таки медик, тебе бегать все равно нельзя. Только в том случае, если надо пробежаться и кого-нибудь поднять. В данной игре медик очень важен. И второй совет. Не тратьте шприцы для поднятия союзников без необходимости. Это работа медика. Потому что в случае смерти медика, если у вас не кончатся шприцы, никто не сможет поднять медика и бой будет проигран. Если вы поднимаете своих союзников, у вас есть только одна попытка, ну естественно, если у вас нет расходников, А скорее всего у вас его нет, потому что вы бегаете с ХП. Запомните, в первую очередь поднимаете только медика. Всех остальных уже будет медик сам понимать. Это его работа. И наверное даже очень самое важное, которое может избавить игру от токсичности. Если вам что-то говорят, а вы новичок, Переборите свое эго, прислушайтесь к совету. В большинстве случаев советы будут полезны, ведь люди играют давно и делятся своим опытом. Особенно если у вас там 15 уровень, а вам советует чувак 30 уровня. Вот честно, хотя бы разок, или два, ну или три. Прислушайтесь к тому, что вам говорят. Возможно, кто-то что-то знает. все таки командная игра это немножко другое. Четвертое, но не менее важное по значению. Не активируйте точки без готовности команды. 80% того, что если вы активируете точку, тогда, когда команда будет не готова, вы сорьетесь. Ведь медик мог кого-то подлечить, или кто-то в данный момент мог убежать пополнять боеприпасы, ну или кто-то не успел занять место для обороны, или просто место для того, чтобы пробежаться в успеть и остановить таймер. То же самое касается захода на точку захвата. Без готовности команды не лезьте. Задайте простой вопрос. Все готовы? Если да, то начинайте, забегайте и захватывайте точку. Потому что некоторые перед захватом точки могут расставить мины, растяжки и тому подобное, понимаете? Либо разрушить какое-то укрытие, которое поможет вам задефить. Не торопитесь. Пятое. Не торопитесь идти в спецоперации за большим фармом, потому что там дают больше денег. Без должного опыта, вы сами того не желая, подставляйте свою же команду под слив. Так как в спецоперациях есть нюансы по игре и вам лучше набраться опыта в простых боях. Не думайте, что вы проиграли пару простых боев и все, вы прям спец, вы все уже можете. Там есть небольшие нюансы, которые кардинально отличаются. То же самое касается ПВП. Без хотя бы половины выкачанных скиллов вы будете уступать другим в уровне игры. Конечно, это ваше право зайти в любой режим, но спросите себя, а вы готовы? Если не хотите услышать про себя много хорошего, ведь игра у нас не соло, а командная. Сначала потренируйтесь в простом режиме, а потом уже тащите на скеле Естественно в составе команды. Шестое, по факту оно же второе. Повторюсь, прислушивайтесь к товарищам. В 90% случаев в советах вам желают добра. Команда-то у вас все-таки одна, и они не желают проигрыша себе. Седьмое, поддержка это не танк. Не пытайтесь стоять в чистом поле против толпы ботов или рашить, забегая в толпу. Играйте аккуратней. Поддержка просто имеет больше жизней, но не более того. Это нимба, которая может просто там делать что хочет и его никто не убьет. Очень много поддержек сливает за счет того, что они просто бегут без оглядки и ложатся первыми. Микросовет номер 8. Если у вас очень скорострельное оружие, то стреляйте короткими очередями, там по 2-3 патрона, во-первых, вы экономите, во-вторых, под конец боя у вас останутся патроны, и в-третьих, просто привыкаете гашетку в пол стрелять, но ну, это так себе удовольствие. Из восьмого совета частично вытекает мой девятый совет. С умом подходите к пополнению боеприпасов. Рассчитывайте, куда сможете вернуться за ними, а где лучше потерпеть и пробежаться с пистолетом, чтобы лишний раз не остаться без боеприпасов. Например, на той же карте торговый центр не берите боеприпасы в центре карты, по правой стороне. Вам еще возвращаться туда для того, чтобы в конце боя дефить, и эти патроны вам ой как пригодятся. Поэтому с умом подходите к тому, какой ящик взять, или подумать, а взять его сейчас, или пробежать там 30 метров до следующего ящика, чтобы с него пополнить боеприпасы. Десятый мой совет относится к игре таким оперативником как Медик ШАЦ, если допустим Медик ШАЦ попадает вам в команду, не бегите сломя голову за аптечкой, если у вас полное здоровье, дело в том, что ШАЦ может впереди себя бросать аптечку, ну без разницы куда, может вперед бросить аптечку, она просто лежит, не старайтесь подобрать эту аптечку, если у вас там чуть-чуть не хватает хп, посмотрите на своих товарищей, возможно вашему сокоманднику она нужна гораздо больше. Либо у вас вообще полное хп, я тоже такое встречал, играешь в игру и кидаешь аптечку, и пробегает оперативник, фуловый, и просто аптечка съедается. Вопрос, зачем ты пробежал? Не делайте так, а у нас, между прочим, в команде был полудохлый штурмовик, если я не ошибаюсь, спамить меня не подводит. Просто не приведите аптечку в пустоту. Кстати, помощью еще одну маленькую вещь про аптечки. Это касается PvP боев Если вы увидели вражескую аптечку, вы можете ее спокойно расстрелять, потому что у нее есть запас прочности. Также вы можете расстреливать заложенные мины, растяжки и тому подобное, а также дронов разведчиков. Но это так небольшое отступление, но тоже является небольшим советом. 11. Общее для всех, хоть ранее упоминалось для медика, выносливость. А ваша выносливость это не только бег, но и энергия для умений. К ее тратам стоит подходить с умом. Выбирайте чаще бегать или чаще использовать умения. Что вам больше необходимо? Не тратьте все сразу. Восстановление минимальное забой, его практически нет. Он там реально по чуть-чуть восстанавливается. ПВП между раундами, оно также не восстанавливается, как и ваши патроны, между прочим. Думайте и привыкайте к такой фишке, к такому темпу игры. Буквально день или два и вы привыкаете к такой фишке игры, ну к такому темпу. Главное все делать с умом. Ну, 12 совет скорее для тех, кто невнимательно читает описание спецоперации. Дело в том, что в спецоперациях вы наносите урон по своим союзникам. Тут придется стрелять чуть-чуть аккуратнее. Ну а если хотите, чтобы по вам не стреляли сзади, то выходя вперед, присядьте и постреляйте из положения сидя. Потому что, ну если конечно ситуация вам позволяет наносить урон в таком положении. Тринадцатое. Если вы играете поддержкой, то не стоит прятаться за спинами товарищей на последней линии. На том же караван сарае поддержка не должна сидеть на втором этаже, он должен быть и на первом этаже, для того чтобы активировать точки, разминировать. Но это все же больше конечно, касается советов по картам и тема для отдельного будущего видео, но все-таки... Продумайте заранее, к какому классу вы относитесь, каким классом вы играете, что вы должны делать в данном бою. Если вы штурмовик, вы должны куда-то пробежаться, где-то что-то сделать, можно так сказать, на скорости. Если вы поддержка, значит вы можете где-то хорошо сдэфить, либо где-то что-то продавить. Но тоже, еще раз повторяю, все должно делаться с умом. И поддержка не должна прятаться за спинами ребят. Поддержка идет на первой линии, штурмовик идет на второй линии. Медик идет за штурмовиком, либо на одной линии со штурмовиком, и снайпер идет самым последним. Это, конечно, идеальная расстановка. Это просто расстановка в том плане, где кто должен находиться во время боя. В идеале. По крайней мере, так игра позиционирует своих оперативников. Но это, конечно, не значит, что поддержка не должна там, стать на второй линии, а штурмовик на первой. Все ситуативно. Но стандарт такой. 14 Мы уже подходим к концу. Если вы играете медиком, то знайте, что большая доля опыта вам может прийти в виде лечения союзников. Даже если вы накидаете в три раза меньше по лечению, вы можете попасть в топ по опыту. Запомните, не лезьте на рожон за дамагом. В первую очередь делайте свое основное дело – лечите. Также хотел бы сказать маленький такой лайфхак для тех, кто играет медиком именно в спецоперациях, где можно наносить друг другу урон Дело в том, что после смерти, когда вас поднимают союзники, у вас восстанавливается часть выносливости Поэтому, если у вас кончилась выносливость, попросите вашего союзника вас убить и реанимировать, естественно, если есть шприцы Но это тоже чревато, потому что если вас убьют и у него не будет шприцов в дальнейшем вас не могут поднять с другой стороны, у вас и так нет выносливости, смысла такого медика. Правильно, поэтому все-таки, наверное, иногда стоит просить вашего товарища убить вас, чтобы можно было подлечить команду. Естественно, лайфхак такой ситуативный, но в моей практике это уже не раз пригождалось. Ну, на этом, я думаю, можно завершить. Еще раз скажу, что не гонитесь за дамагом, не старайтесь прибежать быстрее всех и убить там больше всех. Потому что этим можете подставить свою команду это раз. Во-вторых, вы можете быстро расстрелять все свои патроны и к концу игры остаться без тех же самых патронов, что вашу команду приводит к сливу. Подходите с умом, общайтесь с товарищами. Если, вас, если вам советуют что-то, попробуйте сделать, если это, конечно, не ололораж какой-нибудь. В основном, в основном, еще раз повторюсь, люди желают добра, потому что они же находятся в вашей команде и играют вместе. И если сливаетесь вы, то сливаются они. Ну, на этом все. С вами был канал ВотДовострима. Надеюсь, вам данные советы пригодятся. И если да, то ставьте лайки, делитесь с друзьями. И в рандоме наступит счастье. Пока-пока.